В него кидаешь, куда ты далеко отошел. Раз левый, раз правый, раз обеими руками. Вот это движение. В него. Не пойдет, не пойдет. Вот так руку ставишь. Вот здесь рука, что было. Ставишь руку вот так, вот сюда. Вот такое движение. Вот рука стоит. Ты же вот так кулак не поворачиваешь. Вот локоток. Переворот. Пяточку, бедро поймай, Во. вот, переворачивайся, переворачивайся. Раз левый, раз правый, Вот, раз обеими руками. А я, -яй, яй опять локти развел. Вот здесь локти, вот, вот мяч. Поменялись. Понял немножко? Да. Теперь смотри, когда я буду бросать, смотри, как я бросаю, и внимай, и внимай. То же самое. Нельзя так локти. Прошу же. Вот это движение. Вот это сделать движение, да. Во! Бедро, пятку на ударе. Доворачивай. Быстрее разворот. Пятка, бедро. Подскоки. Танц. Подпрыгнуть, выкинуть. Локоть в бедро. Локоть в бедро. Вот он. Локоть, вот он. Танц. Вот. Это не, это не мяч. Вот так. Вот он, как кулак стоит. Видишь? Чуть даже к себе. И тогда посмотри, остановись, тебя тоже касается. Посмотрите, центробежная скорость, видишь? Вот вы боитесь, мячик вот так ставите, чтобы сразу туда толкнуть. Вот когда он вот так, я вижу даже к себе повернул кулак. Обрати внимание вот, когда он полетит сейчас, когда мяч оторвется от моей руки. Смотри, даже вот, даже левый кидает, даже фронтальный становишь, Видишь, к себе повернул, вот так и мяч. Посмотри, локоть тогда в бедро. Смотри на руку. Мяч за счет центробежной скорости не падает вот здесь. Он продолжает движется. Бе ударь. Пробуйте. Поехали еще, дорабатываем. Влево, вправо. Да, вот здесь. Ты, ты же сейчас будешь вот здесь уходить. Вот да лучше. Влево, вправо, влево, вправо. Оп. Оп. И сразу прыгнуть. Локти не задирай. Оп. Вот туда. О, молодец. Оп. Быстрее переворот. Пятка, бедро. Левая нога впереди. Тенс. Левая пятка, бедро срабатывает. Правая пятка, бедро срабатывает. Попали, должны попасть. Время. Нормуль пойдет. Понятно? Да. Смотри, вверх. Иди сюда. Поймай, пожалуйста. Телефон, дорогой телефон! Смотри еще раз. Линия, видишь, носок. Поднял кулак. Локоть согнул, теперь локоть туда смотрит. Покажи. Ну, одно, Ай-яй-яй, видишь? Видел, как он поставил руку? Да. Одной рукой, видишь, я держу. Так, под нос. во. К себе, поверни прям мяч к себе. О! Вот так себе повернул. Нет, нет. Вот ладонь. Вот ты открыл ладонь. Во! Давай вместе со мной. Хорошо? Вот. Ты как бы локоть вверх. Давай вместе со мной. О! Нормуль? Нормуль. Вот он. Дэнс! делай. Опять, опять, опять. Нет. Вместе с мячом. Чуть рано локоть. Сразу стопе. Видишь, у тебя немножко вот так висит. Вот он должен. Вот он. Вот он здесь, к себе. Ага. Вот он, как бы, вверх пойдет. Ни, ни, Никакой дыроги вперед. Именно переворачивайся. Ну, куда ты стал бояться опять? Нет, ты да. Вот это. Просто его кину сейчас вниз. Вот вниз делай. Вот это и делай. Вот это просто вниз, это и есть твой удар. К себе мяч поверни. Вот так. Еще к себе хочу. Да. О, сразу, да, к себе поверни. И теперь плечо. Вообще никакого движения вперед не Сразу бам перевернулся плечом. Быстрее. Никакого движения вперед. Просто перевернись. Да. Пойдет. Время. А? Ну, самое простое движение, еще раз говорю. Чем собраны вы? Здесь отработка координационная еще идет какая? Вестибулярочка. Кидай мячик. А? Ближе чуть подойди. Стоп, фишка есть. Гружу сюда, значит что? Правильно, Значит, этой ногой я и толкнулся, значит мне удобнее и прыгнуть этой ногой. Да. Чем больше вы сгруппированы, тем меньше вас раскроют. вот эта группировку, пам! Оп, разворот. Раз, оп, разворот. Упал. Все, поехали. Запомнили? Да. Молодцы. Спасибо. Убирайте мячики, пошли.